Всем привет, с вами Параллельный Велсаком. Помните, в новостных сюжетах из Мини так давно нас пугали тем, что все западные компании уйдут, и вы больше нормальный ноутбук не купите. Но! Свято место пусто не бывает, и как раз эта освободившаяся поляна была занята другими брендами, преимущественно китайскими, которые приходят сюда, расталкивая всех локтями, предлагают адекватную цену, понятное дело, сервис, обслуживание, гарантии, все вот эти радости, и мы с вами открыли для себя техно. Вот это Megabook т 1 недавно представлен на ИФА. Вот это смартфон. Мы, кстати, недавно с вами распаковывали POVA 2. Помните, батарея 7000 и ценник мега адекватный. Огромное количество комментариев и вот это все. А мы с вами сегодня посмотрим на экосистему техно. И меня в первую очередь интересуют также свеже представленные наушники Sonic 1, которые первые в мире умеют и так и так. В смысле, что они могут быть и in-ear затычками и обычными вкладышами. И таким образом вы сможете использовать лучшие из обоих миров. Хотите чтобы в метро никого не слышать, пожалуйста. Хотите вечером прийти дома и кайфануть, и чтобы уши не потели? Снимайте резиночки и едете дальше. Вот такая история. Зашлите коробочку. Вот такие красивые Заварить что-нибудь вкусненького, попить, поесть. Поехали. Наушники приехали вот в такой нарядной упаковке, но я так понимаю, что это не финальная. Вот на сайте вижу, что ритейл-упаковка будет отличаться, но только потому, что это еще не финальные образцы. Заслали мне на обзор, потому что мне действительно стало интересно, что ребята здесь будут продавать. Ценник адекватный, вот это самое важное, потому что вот это вот, вот это вот. Это что? Это Tecno Megabook T1, понимаешь? 15,6 дюйма, но самое важное, здесь ребята, видимо, упоролись как-то по цифрам, толщина 14,8. 8 миллиметра а вес 148 килограмма то есть у них вот 14 8 прям пунктиком, видимо, был во время разработки. А вот время работы приятно больше. Заявляется 17,5 часов. Потому что 70 ватт-час у нас с вами батарейка. Но что еще более приятно, ган-зарядка в комплекте. 65 ватт. Чувствуете? А ган-зарядка это что? Это мало того, что быстро, так еще и компактно. Вот так она выглядит. Согласитесь, это больше похоже на адаптер питания для смартфона. Но на выходе у нас с вами 65 ватт. Вот такая маленькая история. USB-C на одном конце, USB-C на другом. В заряжается все это также, конечно же, проводом комплектным длинным USB-C, как вы любите. Вот это молодцы. Более того, экран матовый, корпус матовый, все очень нравится. Давайте сразу тест на MacBook. Смотри, если вот так, то ловко, да? Но если ты хочешь открыть его сразу на большой угол, то происходит вот так. А, ну в принципе нормально. Но прикол-то знаешь в чем? Можно сделать вообще вот так. Вы скажете, зачем? Можно. И все тут. Две комплектации 12 и 16 гигабайт оператива и 512 или терабайт SSD. Во всех версиях Intel Core 10 поколения. А также приятные фишки в виде сенсора отпечатка пальцев, это же кнопка включения. И физический переключатель, закрывающий 2-мегапиксельную веб-камеру. На случай, если для вас это важно. Ну, кстати, китайцы, они так делают. И значит, что-то знают, да? Клавиатура с подсветкой, звук хороший, технология Tecno Vogue, конечно же, Microsoft на борту. В общем, это классный ноутбук, вы спросите меня, сколько он стоит. Вот, к сожалению, не знаю. Но давайте, по моим прикидкам, это будет в районе плюс-минус 50 тысяч рублей. Могу ошибаться, собственно, на сайт Tecno залетайте, смотрите. Я верю, что они должны делать весьма конкурентно способную цену, потому что иначе будет тяжело, опять же, соперничать с другими игроками на рынке. Но, опять же, почитав комментарии, народ такой... Хорошее железо, хороший нравится, То есть, как вы понимаете, сегодня многие бренды, в том числе и китайские, делают свои классные ноутбуки, и техно со своим продуктом здесь очень органично вписывается, поэтому железка приколдесная. А, еще мне понравилось аж 8 портов, на сайте написано 9, но они зачем-то Кенсингтон Lock к порту, значит, приплюсовали, а по факту здесь 2 USB Type-C, 3 USB 3.0, а также HDMI-слот для microSD-карт, но он есть, и это, блин, замечательно молодцы все что касается портов ну разве еще изэрнета нет но так извините все-таки достаточно тонкое устройство ну еще конечно три с половиной для подключения там наушников но зачем они нам нужны эти проводные уши когда у нас sonic 1 значит в чем прикол давай сразу открываем и они вот так вот выглядят у нас сразу. Здесь в комплекте, ну еще раз, это абсолютно точно не финальная упаковка, резиночки, которые вы сможете настроить под себя, какие вам больше нравятся. По умолчанию стоят средние, в комплекте маленькие и большие. Ну а также, конечно же, зарядный провод. Здесь этого, видите, всего нет. Сами наушники, скажем так, весьма... Внушительного вида, но достаточно легкие. То есть, чтобы вас не обманывал их э, кейс, они легкие. Они в целом весят, как все базовые наушники. Чем мне нравится? Конечно же, полупрозрачной крышкой. Это стилево, это прикольно. Они также доступны еще и в черном цвете, если хотите. И в чем, так сказать, фишка-то главная? Смотри, достаю раз ушко. Они, кстати, заклеены. Давайте их чпуньк, уберем. Это чтобы, соответственно, у нас все здесь сначала заряжаться. О! Загорелось. Начали заряжаться. Все как положено. Значит, ситуация. Выхожу утром из дома. Что я делаю? Я достаю эти наушнички. Ну, они, кстати, приятного, знаете, я не знаю, видно ли это будет на камеру, но они не глянцево белые. Они, вообще вообще в принципе не глянцевые. И сам кейс, и наушники, за что ребятам из техно вообще респект. Я что-то подустал от бесконечно глянцевых устройств. Это начинает уже, честно говоря, утомлять. Они такого какого-то приятного, даже не знаю, молочного что ли цвета, то есть не прям белые-белые, за счет этого будут не такими марками. В общем, молодцы. Самобытно получилось, хотя, казалось бы, кого сейчас можно удивить дизайном True Wireless наушников. Так вот, я вставляю, раз уж ну, достаточно эргономично, поскольку у меня среднестатистическое ухо, средняя резиночка мне подходит. Вставляю два, уже сразу получаю серьезное пассивное шумоподавление. Вообще себя уже не слышу абсолютно. И это хорошо, потому что я иду в метро, и мне нужно, чтобы я не слышал ничего и мне ничего не мешал. Теперь, когда я вечером пришел после трудового дня, что я хочу сделать? Я беру вот это вот э, замечательное резиновое чудо, вот так его снимаю. И получаю, блин, она магнитное, кстати, получаю абсолютно другой дизайн. Теперь это не затычка за счет резинки, а непосредственно вкладыш, который совсем по-другому воспринимается. Причем, смотри, какой прикол магнитно. Здесь вот если так сделать, хоба, они прям магнитятся. То есть они прям к кейсу, смотри, чпуньк, и примагнитились, да? Все, видишь, она не выпадает. То есть ты ее просто вот сюда положил, и она как бы тебе не мешает все. Вторую также снял сюда ее примагнитил, наушнички ставил, и теперь у меня абсолютно никаких страданий, я все слышу вообще кайф. Я вечером домой пришел, зачем мне дома адский лютый шумодав, правильно? Ну если только там не дети не кричат, какая, папа хотим есть, я такой все нахрен вообще. В таком случае ты возвращаешь резиночку, такой да дети сейчас и кайф то в чем? Ты понимаешь, смотри, у тебя все это хранится вместе. В таком режиме. Я вообще кайфанул. и такой, это же настолько очевидная приколюха, почему все так не делают. Но я скажу почему. Потому что хочешь так, покупаешь обычный AirPods третьего поколения. Хочешь с затычки, получаешь AirPods Pro второго поколения. Все это стоит оферта денег. Вы спросите, сколько стоит Sonic 1? Не знаю. Потому что пока их нет в продаже. Но как мне сказали ребята из Текна, цель 3,5-4 тысячи рублей за вот это. Это вообще охренительно. Давайте теперь попробуем их послушать. А то, может быть, знаешь, идея классная, реализация могла и подкачать. Кстати, смотрите, если подключать их к Техно, то происходит вот такая магия. Ну, как вы любите. То есть он показывает и заряд самого кейса, и наушников, и все вот эти приятные радости. Понятное дело, здесь есть сенсоры. Если постучать, то можно вызвать там замечательный какой-нибудь голосовой ассистент. Но вообще логика очень простая. Два типа наушников в одном. Но я подключу их к iFace. Здесь, кстати, нет кнопки, делается очень просто, открываешь крышку, и наушники готовы к сопряжению, если вдруг они у вас не подключены. Поскольку у меня здесь вся моя музыка и прочие приложения, сейчас мы их к iPhone подключим и заценим. Ну, слушайте... За свои деньги. Вполне неплохо. Слушали мы, кстати, только что индийскую металл-рок хрен пойми какую группу под названием Bloodywood. Трек Гадар. И вот как это выглядит. Жалко, конечно, что нету активного шумоподавления, но это, по-моему, впервые наушники, которые, кстати, работают 6,5 часов без подзарядки, плюс еще 50, там, плюс-минус, даст кейс. Так вот, здесь шумоподавление у нас с вами не неактивное и даже не пассивное, я даже не знаю, как его назвать, аналоговое, назовем его так. Потому что вот так, действительно, вот заткнул все уши и ничего не слышишь. Потом решил кайфануть, пришел домой, вот это все снял, в кейсик убрал... Ну, я бы так сказал. На самом деле, в режиме с непосредственно резиночками они очень круто и плотно играют музыку. А если вы хотите, там, смотреть ютубчик, там, одно ухо использовать или для разговоров, тут, кстати, несколько микрофонов и очень качественная передача звука, а вы вот так вот ходите и кайфуете. Да, они еще определяют, где они находятся. В ухо сунул, музыка играет. Что хочется сказать в итоге, на российском рынке, как вы понимаете, пока есть целая линейка смартфонов, появится ноутбук, наушники, причем это не единственные True Wireless наушники, у них несколько моделей, есть также и с шумодавом, и разные на любой вкус. На глобальном рынке также присутствуют всевозможные роутеры, камера там 360 для дома и прочей радости, и хочется верить, что вот этот Internet of Things у нас тоже появится. И в итоге мы получили с вами интересного игрока, который здесь должен завоевывать место под солнцем, а значит значит, будет очень активно покупать рекламу Вилсакома. Господи, я счастлив до невозможности. Ну, а если серьезно, то это продукция, которая, на удивление... Ну, лично вот у меня не вызывает вообще никакого негатива. Не потому, что вы там себе подумали, а потому, что действительно стильный, симпатичный телефон, приколдесные за адекватные деньги наушники, вообще адекватный компьютер и так далее. Но это все потому, что компания не вчера появилась, не первое поколение устройств представляет. И если будет продолжать в таком же духе, то я только за. Появилась еще одна интересная экосистема. И это кайфушки. Чем больше, тем нам с вами, потребителями, что правильно, лучше. Потому что выбор, потому что конкуренция, а это значит цена, а это значит развитие сервисов и так далее, и так далее. Так что, ребята из техно в очередной раз меня радуют. т 1 мегабук, весьма стилевый, наушнички интересные, молодцы, давайте в том же духе, продолжайте. Хочется верить, что дальше будет еще больше. А с вами был Иосоком, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я бы с удовольствием что-нибудь разыграл, но дело в том, что пока, видите, даже цен не Поэтому это все-таки не финальные продукты. Как только что-нибудь появится, залетайте к нам в Телеграм. Может быть, там что-нибудь э, вам отдадим приятное. Потому что в Телеграме у нас, кроме полезной информации, все конкурсы проходят. Так что ссылочка для вас также в описании. Подписывайтесь. И до новых встреч. Пока.